Наша дружба началась с пакета молока. Вы выбрали нас за натуральные продукты, потому что искали лучшее для своих близких. И мы продолжаем привозить их для вас каждый день. Помогаете управлять ассортиментом, оставляя свои оценки и пожелания. А когда вам нужна помощь с выбором, мы вместе находим решение. Вы доверяете нам, а мы вам. Любой продукт, который не понравился, можно вернуть без чека. Серьезно. Вместе мы делаем мир лучше, и это только начало. Ваши пожелания и идеи вдохновляют нас на новые продукты и удобные сервисы. И даже когда времени совсем нет, есть быстрые и проверенные решения. Вы радуете любимых вкусами детства и новыми сочетаниями, а мы радуемся, когда находим их. Когда продукты нужно доставить домой, наши партнеры бережно собирают и привозят их вам. Обедать с нами теперь можно прямо в офисе. С микромаркетом «Вкусвилл» не нужно ждать курьера или бежать в магазин. Кстати, найти полезный перекус можно и в городе. Мы растем, но не забываем про качество. Открыто делимся с вами информацией и всегда рады вашим сообщениям.